We are the farmers. Хотите порадовать ребенка? Не хватает на подарок близким? Срочно нужны деньги? Решение есть. LimeZime.ru Зайди на LimeZime.ru и получи деньги на банковскую карту за 5 минут, не выходя из дома. Ловите счастливые моменты вместе с Lime. Yeah.